Все, что ты услышишь далее, является исключительно моим субъективным мнением и на 100% не является действительностью. Не создается с целью кого-либо обидеть. Да и вообще, я вымышленный персонаж, а все совпадения с реальностью совершенно случайны. Сегодня я вам расскажу о взаимодействии сообщества призм друг с другом. Многие твердят о том, что разработчик должен явиться перед участниками в облике мессии и на подобии множества религий решить проблемы каждого, без какого-либо просящего, ведь он и так уже много сделал, например уверовал. Но я хочу вам рассказать о работе отдельных людей, которые нашли способ интегрировать призм в свою деятельность. Так некий Иван продает бензин за призм, а заправиться вы можете в любой точке Яндекс Навигатора, где присутствует бесконтактная оплата. В сети есть уже положительные отзывы и даже видео инструкции о том как это сделать. Всю подробную информацию вы можете уточнить на прямую по контактам, которые я оставил в описании. Девяносто пятый 20. 20 литров Так, зашло я в кошелек Открываю телеграмм Личная, Иван Адрес кошелька, копирую Сэм перевод Ставить Паблики прописался Эмоунд Три тысячи Три тысячи монет Три тысячи монет Перевод Комиссия прописалась, десять монет Перевод Все Минус три монет Сегодня я купил на 1000 рублей 3448. На 1000 рублей 3448. Делаю скриншот. Отправить. Телеграмм. Иван, отправить. Ну все, ребята, процесс пошел. 26 лет отправляем, 3000 монет отправили. Так, а теперь немного математики. Сегодня на 1000 рублей, на 1000 рублей я купил 3448 монет. Открываем калькулятор. 1000 рублей отделить на 3448 монет. Давно 29 копеек. То есть 29 копеек у нас получается 1 монета. А нет равно 870 рублей двадцать литров бензина делим на 24 бензина и получил литра бензина у нас сто три пятьдесят место девять рублей экономии литра Еще одна инициатива давно витала в головах сообщества, и вот ее обсудили в чате сообщества Призм, ссылку на которую я также оставил в описании. В этом чате регулярно проводятся голосовые обсуждения, где участники делятся своим мнением и предложениями в отношении криптовалюты Призм. В очередной раз в сообществе зашли разговоры то ли о социализме, то ли о равноправии. Я сам не до конца понял, как это обозвать, но мысль довольно проста: те участники, которые находятся в холд статусе, но не имеют миллионной структуры, могут взять ее в аренду на момент реинвеста. Все вы знаете, что именно вот этот вот расчет на парамайненных монет, он происходит в момент, когда вы делаете исходящую транзакцию. Но часть сверхприбыли, а по предварительной информации это 50 процентов, вы будете должны задонатить в очередной фонд развития призм. Тогда пускай человек, который получил сверхприбыль, не со своего кармана, да, а из сверхприбыли половину отдает в некий фонд, чтобы не собирать с людей там вот шапкой не ходить, чего-то там, давайте скинемся на фонд, будем там чего-то делать и так далее. А чтобы вот с вот этой сверхприбыли он половину отдавал фонд. Был даже проведен опыт, когда участник захотел выйти из холд статуса, а в строке про майнинг у него числилось 95 тысяч монет. Ему добили структуру до 10 миллионов и в строке про майнинг уже красвалось число более 120 тысяч монет. Из них вычитаем гарантированный про майнинг 95 тысяч и получаем около 30к сверхприбыли. В итоге пополнился фонд, который вроде как поможет в развитии монеты и участник заработал ну и гиперинфляция также произошла а получилось у него вместо 95 125 тысяч зачислилось он 95 оставил себе все остальные он просто отдал фонд он даже себе ничего не стал брать это вот первый такой просто тестовый вариант мы провели да ну, чтобы самим хотя бы понимать как это работает? Вот. В этом деле я считаю, что нет правильного или неправильного действия. Из минусов подчеркну ускоренную генерацию новых монет, что вполне может сказаться на стоимости призм и совсем не в положительную сторону. А также демотиватор для некоторых участников развивать проект. Мол, и так будет структура, зачем париться. Также вижу плюс это обязательный донат в фонд развития монеты и даже если эта инициатива не запустится в таком формате, то точно найдутся люди, которые не проч на этом заработать и никакими фондами там даже не пахнет. Всем привет если пауза появилась можно тоже комментарий оставлю на эту тему, Понимал, что сегодня будут споры на эту тему. Хочу остаться посредине, как всегда, неким злодеем. И сказать, ребята, что если вы это делать не будете, согласитесь вы или нет, я буду это делать и забирать монеты себе. И не буду их тратить на рекламу, буду тратить на себя. И делитесь теми людьми, кто хочет зарабатывать больше. Вы пришли сюда зарабатывать? Зарабатывайте. Или пришли молиться? Так молитесь на этот призм. Так что какое бы сегодня решение не приняли, помните, что свято место пусто не бывает. Не займете вы его, за место вас его займут. Это как раз то, о чем сейчас говорил Сергей. Так что вы можете относиться ко мне плохо или хорошо. Я не собираюсь смотреть, как эту нишу кто-то займет другой. А я из-за того, что тут с вами в чате порешал судонос свой не засовывать, буду смотреть, как кто-то зарабатывает. Не будете зарабатывать вы, буду зарабатывать я. Не хотите эти деньги отдавать фонд, будете отдавать мне. Вариантов немного, или поддержать инициативу людей, которые будут пускать прибыль на развитие монеты, или не поддерживать их, но такая услуга точно появится, а монеты уйдут в карман злых капиталистов, что еще больше их укрепит. Есть еще один вариант, предложенный активистам из Домодедово. Роман предлагает разработчику вмешаться и обновить ноду, где расчет парамайнинга немного изменится. Также мисс всего и вся, самая умная блокировка Бандинка по ее собственному мнению Евгея Шалпатова высказалась на эту тему в чате или секте или в чате. Или в секте. Ой, не знаю, сами разберетесь, как назвать место, где участников гонят пинками под зад за инакомыслие, или не поддержку правящей партии. Так вот, госпожа Алпатова выкатила кучу текста. У тебя до того недержание, что понос без говна это просто вода. Вместо жопы твои два полушария. В любом случае, это движение уже не остановить. Ну, если не влезет разработчик и не обновит исходный код. Баг, они а фичат! А если такого не произойдет, то я думаю, важно поддержать ребят, родеющих за призм. Это пойдет нам всем только на пользу. Ведь система изначально заложена с такими возможностями. Как говорится, не можешь победить, возглавь. Послушать обсуждение целиком, с высказыванием разных мнений и разбора всех сторон, можно у меня в телеграм-канале по ссылке в описании. Всем рекомендую, а чтобы вы точно послушали, я оставлю для вас пасхалку. Из этого обсуждения вы узнаете, на какие средства Блотцой запустил свой канал, или почему призмачи стали нищебродами. Будет очень интересно. В завершение скажу, что Дмитрия Васильева выпустили из-под стражи. Никакой подробной информации по этому поводу нет. Около недели назад в чате призмбит админ написал, что Дима дома и готовит видеоролик, где ответит на все вопросы, которые можно отправить через Google форму. Люди задавали вопросы, дни шли, а босс всего торжества никаких признаков жизни, все не подавал. На просьбу сообщества записать Диму хотя бы голосовое, где он скажет, что на свободу с ним все хорошо, и еще парочку слов в духе новогодних поздравлений от лидеров стран админы всех успокаивали и велели ждать ролика от Димы, где он расскажет и ответит на каждый вопрос, который был задан. И вот прошло около недели, на канале Васильева всплывает ролик, я бегом за попкорном в надежде на то, что оракул поведует мне все о мироздании, но к моему глубочайшему сожалению была только вода. Тоже очень жаль очень жаль! Очень жаль! Не очень жаль! Перестань, Что так получилось? Я не понимаю, зачем нужно было оттягивать запись этого пару-минутного ролика и почему он не был записан у выхода из тюрьмы. Ведь это люди, которые ждали от тебя весточки. Это самые близкие на данный момент существа на земле. Конечно, не считая близких, которые ждали твоего освобождения, а некоторые даже что-то для этого делали. Но Дима поступил как поступил. На мой взгляд, призмбит это дохлая лошадь, которую пытаются зарегистрировать в скачках, но она даже не в силах дойти до стойла. Очередной сбор команды, маркетолога и просьба поддержать Диму денежкой указывают нам на то, что биржа банкрот. Это даже не запуск с чистого листа, это запуск с долгами а если откроются выводы то долги будут только нарастать у биржи нет на данный момент средств чтобы просто отдать участникам их активы. А я напоминаю, что биржа это недоверительное управление. Биржа позиционирует себя как торговая площадка. И весь ее заработок исключительно от комиссий за сделки и прибыль от листинга всяких говномонет. Типа Юми, Мао и подобные. Кстати, лично я помню, как Васильев нелестно отзывался о Призм и уже заведомо похоронил проект, переметнувшись к Варишкам, Мошкину и Назарову. А теперь сидели, вышел, говорит, что если холопы попросят, то он так и быть начнет качать призм. Кстати, если вы развиваете призм, напишите, пожалуйста, то, что многие мои друзья попросили помочь призм раскачать. Дима, отвечу тебе от лица всего сообщества, у которых есть в голове хоть капелька здравого смысла. Хотя нет, я могу говорить только за себя. Дима, иди ты в... Сду со своим продвижением. И еще, от Валерия Михалыча, или Сикача многим так ближе, часто исходят флюиды вроде как здравого смысла. На примере текста у вас на экране. Я не знаю, кто это ему пишет. Сам Михалыч подает это, как будто он пригласил новичка или ее, или как теперь принято, может, это оно, кто его знает. Не суть. Эта персона дает Михалычу обратную связь свежим взглядом на нашу монету. Лично я думаю, что это далеко не новичок, это может быть даже госпожа Алпатова или мастер перевоплощения майоров. Личность субъекта нас не интересует, моральный посыл понятен, хоть и никого вразуметь не в силе. Всех с наступающими праздниками, всего вам и побольше, чего сами пожелаете. А все полезные ссылки вы найдете в описании, как и ежедневно статистику о эмиссии и новых кошельках в призм ну и конечно же не забывайте поставить лайк этому ролику и подписаться на канал